Федор Андреевич рассказывал, что инициатором вот того события, которого мы являемся, собственно говоря, свидетелями, самым, самым первым человеком, к которому пришла в голову идея, были вы. То есть мы здесь все сейчас находимся, потому что когда-то вам в голову пришла идея. Вот расскажите. Ну, Идея в том, что наша история, она должна оставаться в умах. В первую очередь в умах молодых людей. Флот – такая большая часть российской истории, что ее просто нельзя забывать. И вот чтобы ее не забыть, надо делать настоящие корабли. Настоящие корабли, которые по-настоящему ходят в море. Которые берут моряков, молодых ребят, и их, собственно, выводят в море, и им показывают, что такое морская жизнь. Вот это то, что называется штандарт. Мы с этого начинали, мы этим продолжаем. Ну и то, что сейчас штандарт пришел в Грецию, ну это естественно, потому что российский флот в Греции, он играл важную роль в истории Греции, в истории освобождения. Поэтому ну, здорово, что мы здесь оказались. Плохо, конечно, что все эти наши сложные времена так сильно влияют на штандарт Мы должны как-то искать возможность собрать экипажи Вот сейчас в Грецию сюда российские экипажи будут приезжать Ура, здорово Ну и сейчас мы идем по историческим местам Чтобы молодые ребята могли посмотреть, что такое история российского флота и история Греции Здорово Сколько времени заняло создание корабля? С кораблем мы строили 6 лет Мы начинали, вот, как говорили раньше, на голом энтузиазме то есть втроем, трое студентов, без спонсоров, без зарплаты, без каких-то супер сбережений Поехали в лес, свалили несколько деревьев, начали строить корабль в Петербурге, в центре у Смольного собора. За 6 лет мы обучили 40-60 молодых, молодых ребят работать руками, обучили разным профессиям, построили корабль. Когда мы спускали штандарт в 1999 году, у нас было 40 тысяч человек зрителей. Вот. И за все, за все эти годы мы уже 8 раз прошли вокруг земного шара. Вот если расстояние померить, сколько штандарт находил, это 8 кругосветок мы могли бы пройти. Постоянно ходим без остановок. И что хочется сказать, стандарт он для всех. То есть любой практически может собраться и приехать на корабль. Для нас проблема объяснить это, что ребята, на штандарт можно приехать и попробовать, что это такое. Ходить в море на настоящем корабле. Вот. На сайте заявился и приехал. Для многих это такая несбыточная история. Все, как эти, перс Сказочные персонажи. Мы смотрим, как сказочные персонажи. Корабль настоящий, ходит он точно, как у Петра Первого был. Но безопасность, конечно, не страдает. Моторы есть, радио есть, навигация всякая современная есть. Но все остальное, веревки, парусаты, текелаж, все это, как было у Петра Первого, мы всему этому учим. То есть народ приезжает без всяких знаний. Мы обучаем, как это делать. Мы рассказываем, мы показываем. Ну, и это даже в какой-то степени школа жизни, потому что, вот представьте, 30-40 человек на таком маленьком корабле. Они должны жить вместе, они должны общаться, они должны не наступать друг другу на ноги. И это вот обучение тому, как нужно вести себя рядом с другими. Это культура общения. Общение сейчас стало уже роскошью. Мы все сидим у мониторов, мы уже не общаемся друг с другом. Здесь, на корабле, можно общаться по-настоящему. И это самое ценное может быть, когда люди могут по-настоящему общаться. Также мы сейчас придем в другие острова в Греции, мы сможем общаться с людьми. И это то, чего я жду с нетерпением. Хорошо. Такой экономический вопрос. А как вот вы выживаете? Всем сейчас сложно. На, на, на, на какие деньги вы Ну, поскольку да? корабль и строился, как волонтерский, мы знаем, как экономить деньги, как не тратить их понапрасно. Два года корабль без заработков отменились все морские фестивали, которые давали кораблю э, заработки. Не могут приезжать практиканты, которые тоже вносили свой вклад. Мы не можем быть открыты как музей, что мы делали практически в каждом порту. То есть вот эти два года мы выживаем вот как старые времена, затянув пояса максимально. Вот дай Бог сейчас что-то начнет открываться. Ну, киносъемки спасают. Когда есть киносъемки, это хорошо. Вот то, что мы сейчас участвуем в этой экспедиции, мы обеспечиваем экспедицию, это тоже дает нам небольшие деньги. И слава Богу, это позволяет кораблю и выжить, и содержать, и пошкурить, и покрасить, и привести все в порядок. Тяжело, но что унывать-то не надо. Надо действовать. Вопрос. Это же безумно сложно жить на таком маленьком корабле 40 человек. А, особенно, я так понимаю, условия. То в общем-то вы стараетесь такие же делать, какие были во время горе. Мы не стараемся, но естественным образом получается. Когда 30 человек в одной каюте, это тесно. Это надо думать про то, что ты делаешь, чтобы не помешать другому, потому что другое будет делать то же самое, чтобы он не мешал тебе. То есть надо думать о других. И вот в этом и школа жизни есть. То есть люди, особенно молодые люди, им надо думать о других, не только о себе. То есть вы фактически учите молодежь? Ну, у нас, э по, по сути, это вот воспитательное, с большой буквы воспитательное. Не учебные, когда вот там научили, как писать грамматику или как ставить парус. А это вот воспитательное, как воспитание личности, характер. Это к нам. Какой приток? Вот Сколько человек? сколько. Ну, мы можем приток? брать 20 человек в неделю. Да? Мы, у нас обычно недельное плавание, мы можем брать 20 практикантов. Нам бы хотелось, чтобы мы вернулись к этой цифре, чтобы мы могли набирать 20 практикантов. Мы хотим, чтобы из России ребята сейчас приезжали сюда, пока вот это нам еще предстоит организовать. Поэтому если вы расскажете и скажете, что капитан приглашает приезжать на штандарт, сайт штандарт.ру и там кнопочка записаться в матросы, и там написано, где мы, на каком острове, когда мы идем, какой там греков вклад. Греков принимать будете? Греков будем принимать. Я не знаю, насколько здесь греки могут разрешить нам брать греков, но будем стараться. Условия для греков... Греков да? Услови для греков такие же. У нас очень международный экипаж. Вот в данную минуту на корабле 7 наций. А семь разных стран. Международ... Язык английский всегда включаем, когда у нас больше, чем а, три а, человека, не говорящих по-русски. Если меньше, мы стараемся их научить русскому. Как и только больше трех, не говорящих по-русски, мы все переключаемся на английский, потому что это честно. Здорово. Спрашивайте травмы. еще. Спасибо. Да будет бы так и все. А, если можно, в конце я потом перемонтирую. Э, назовите, пожалуйста, ваше, ваше имя. Да, Мартусь Владимир Вячеславович, строитель, капитан парусного фрегата «Штандарт». Руководитель организации «Проект «Штандарт». Можно вкратце вашу программу в Греции? Честно говоря, надо смотреть в записи Мы, мы идем отсюда на по, э, Парус э, Там три дня стоим После этого идем еще на несколько островов. Я сейчас в памяти не могу все удержать. Вот мы две недели мы будем перемещаться То с острова на народ остров. Зарод может спокойно посмотреть вашу программу и приходить. И приходить, на да. Вот здесь, конечно, мы за забором в, в, в Перее, потому что ну да, здесь да, это ограничение. Территория, остается, да? а на островах, я думаю, что мы с удовольствием будем принимать посетителей на борту, По крайней мере недели. с острова Парус вы начнете. Да-да. Да, да. Ну и есть такой сайт Marine Трафик. Где написав mm -hmm. слово стандарт, вы найдете, где корабль есть. Yeah. Вот, так что всегда можно найти, куда мы движемся, куда, когда, какой у нас будет следующий порт. Спасибо большое. Спасибо. Да, вам спасибо. Вам спасибо. Да, всего хорошего.